Начнем мы наш обзор с планеты Марс, ведь именно Марс отвечает за энергию и активность. И Марс, к слову, в этом месяце нас радует. В декабре месяце Марс начинает набирать обороты. Он значительно прибавляет в скорости, и, соответственно, мы все будем ощущать, как появляется больше энергии и инициативы что-либо делать. Марс уже полгода находится в вашем восьмом секторе, поэтому с учетом того, что он еще был и медленный к тому же, это могло создавать в вашей жизни определенный стресс. Восьмой дом ⁇ это дом, который связан с переменами, преобразованием, поэтому многие девы менялись сильно изнутри в последние несколько месяцев. И в декабре будут происходить какие-то важные перемены уже на таком последнем этапе. То есть это осознание каких-то очень значимых процессов в жизни, это внедрение каких-то замыслов, то, к чему вы очень долго шли и готовились. К тому же восьмой сектор связан с финансовой помощью, которую получает человек с долгами, с банковскими делами. И по сути… Эти темы так или иначе тоже могут выходить на первый план. И по восьмому сектору идет семейный бюджет, финансы, супруга. И если последние несколько месяцев финансовые дела у вашего партнера по браку были не совсем. Удачными, то в декабре месяце ситуация начнет налаживаться. В первой половине декабря будет активно проявлять себя коридор затмений, а именно до 14 декабря. И коридор будет на вашей оси 4-10 дом. Поэтому в первой половине декабря очень сильный фокус внимания будет сосредоточен на теме недвижимости, семьи, Вашего места рабочего, а также карьеры, жизненных целей и планов. И многие девы могут столкнуться с необходимостью уравновешивать эти две сферы жизни. Но с учетом того, что ваш управитель Меркурий со 2 по 20 декабря будет находиться в вашем четвертом секторе, все-таки ваши мысли будут больше заняты семейными вопросами. И в целом можно сказать, что декабрь для вас — это очень семейный месяц. Это время, когда вы максимально вовлечены в дела, которые имеют отношение к вашим родственникам, к вашему быту и к месту в котором вы проживаете. 6 числа Венера будет делать к Нептуну и будет затронут ваш третий и седьмой дом. Этот день может принести очень хорошее взаимопонимание в отношениях. В этот период в целом вы настроены на то, чтобы быть понимающими по отношению к другим людям. И в целом вот этот аспект дает мягкость и умение принимать человека таким, какой он есть. Этот аспект также может отдавать лень, желание отдохнуть, либо уединиться и провести время с человеком, который вам максимально дорог. 9 числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну. И вот этот день уже может внести определенную путаницу в дела. Лучше не планировать на этот день покупки для дома, переезды, лучше не делать перестановку, какие-то изменения. Особенно это касается тех решений, которые будут непосредственно в этот день возникать. Лучше все таки повременить хотя бы день-два. С 10 по 15 число Венера будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Это будет давать максимальную ответственность в вопросах, которые связаны с отношениями, с финансами. К тому же будет затронут ваш третий, пятый сектор. Так что э, темы детей, каких-то совместных поездок с детьми, тема даже разговоров, э, которые имеют отношение к детям, вашему личному, они будут присутствовать в это время. Затронут также третий сектор, поэтому может быть сильное желание начать что-то изучать или же делиться с другими людьми какой-то важной информацией. 11 числа Солнце соединится с Южным узлом и оно будет делать хороший аспект к Марсу. Поэтому дни эти очень важны на самом деле. И вот это соединение Солнца и Южного узла даст вам возможность прожить какую-то очень важную ситуацию, которая имеет отношение к вашей семье. Это может быть важное решение, которое вы примете. И это решение будет касаться темы недвижимости, вашего места жительства. В целом нужно понимать, что Южный узел часто отсылает нас к программам, нашим глубоким нашим установкам или к ситуациям которые мы переживали когда-то давно и поэтому э, этот период может дать определенный возврат к прошлым темам но все же э, это возможность э, прожить эту ситуацию еще раз и пойти дальше пойти вперед поэтому старайтесь закрывать те вопросы, которые будут возникать из вашего прошлого. 13 числа Меркурий будет делать квадрат к Нептуну. Этот день максимально неподходящий для решения важных, серьезных вопросов, особенно бумажных дел. Вы можете быть в этот день рассеяны, не выспаны, как минимум. Поэтому лучше большие ставки на эту дату не делать и не планировать важные дела. 14 числа будет солнечное затмение в знаке «Стрелец» в вашем четвертом доме. Это затмение будет в соединении с вашим управителем Меркурием. Это очень важный момент. Это значит, что ситуации по затмению будут возникать значимые, и вы будете всецело вовлечены в эти ситуации. Повторюсь, затмение происходит в вашем четвертом секторе. Это значит, что темы недвижимости, семьи, комфортных условий проживания будут для вас выходить на первый план. Также по данному затмению вы можете решать какие-то важные вопросы, связанные с помещениями и пространством. К примеру, это может касаться вашего офиса, это может касаться непосредственного места вашей работы, что, к примеру, вы будете работать удаленно. Меркурий ⁇ это планета, которая отвечает за определенные перемены, за задвижения, поэтому не исключено, что вы будете готовы рассматривать вариант переезда или каких-то перемен, или вам нужно будет решать бумажные вопросы, связанные с темой недвижимости. На следующий день после затмения Меркурий будет в хорошем аспекте к Марсу, и это очень ярко показывает на готовность действовать, это указывает на готовность идти вперед. Поэтому старайтесь все-таки быстро реализовать все задуманное. И, скорее всего, ситуация будет требовать динамики с вашей стороны. 15 числа Венера переходит в Стрелец, ваш четвертый сектор, по 8 января. Венера ⁇ это планета любви, гармонии. И до этого времени она находилась в знаке Скорпион. И поэтому могла давать внутренние беспокойство и даже склонность все утрировать, но после ее перехода в стрелец все будет видеться вокруг в более оптимистичных цветах, поэтому в целом в эмоциональном плане вторая половина месяца намного спокойнее, чем первая половина. 20 числа Солнце соединится с Меркурием в вашем четвертом доме, это может также дать важные обсуждения, которые будут иметь отношение к вашей семье, к теме недвижимости. Как видите, эта тема на протяжении всего месяца будет для вас очень актуальной. 21 числа Юпитер соединится с Сатурном в вашем шестом секторе. Это, пожалуй, одно из самых значимых соединений всего 2020 года, несмотря на то, что в этом году очень много астрологических событий. Но, тем не менее, именно данное соединение открывает новую эпоху. Это начало принципиально новых процессов, которые будут происходить в мире и в судьбах каждого из нас. Так как данное соединение происходит в вашем шестом секторе, то Большой акцент идет на тему работы, ваших домашних обязанностей, здоровья, рутины. И знак водолей подразумевает возможность делегировать определенный процесс. Это может быть создание команды, которая будет помогать вам решать те или иные вопросы. Это может быть работа в новом коллективе. Это могут быть новые идеи которыми вы будете вдохновляться. И это может быть новое отношение к своему здоровью к своему телу. В целом наблюдайте, какие процессы э, происходят в вашей жизни, и это даст вам возможность адаптировать данное соединение, и понимание этого соединения именно к самому себе и к тем процессам, которые происходят в вашей жизни. 22 числа Уран соединится с Лилит в вашем девятом секторе. Это очень эмоциональное соединение, но эмоции скорее со знаком минус. Это тот период, когда эмоции могут существенно вредить даже вашему имиджу и репутации. Может быть ситуация, которая вас заденет, которая вам не понравится. И в это время очень важно все-таки эмоции отставить в сторону и подумать, как правильно среагировать. В целом, это неблагоприятное время для решения юридических вопросов, особенно для того, чтобы подавать иск. 23 числа Марс будет делать квадрат к Плутону. Это будет третий аспект за 2020 год и уже последний. До этого Марс делал квадрат к Плутону в середине августа 2020 -го года, а также вблизи 10 октября. События по этим аспектам могут быть похожими, могут иметь повторяющийся характер. Поэтому вспомните, что с вами происходило в указанные даты. Но в целом данный аспект подразумевает завершение какого-то важного дела. Аспект напряженный, он будет требовать вашей максимальной вовлеченности и даже, возможно, придется побороться за свое право и это может иметь отношение к теме финансов, к теме вашего личного выбора. К примеру, вы сделаете какой-то выбор, но окружающие вас не будут понимать и нужно будет устоять в этом вопросе. Период с 25 по 28 число максимально связан с неожиданностями так как Меркурий и Солнце будут в аспекте Курану, или там далеко тоже не убежала. Поэтому, опять-таки, важно фильтровать свои эмоции, важно обдумывать ситуацию, так как может быть такая тенденция искажать происходящее. Но в целом могут быть неожиданные встречи, звонки, контакты, разговоры. И это все может здорово вас удивить. 30 числа будет полнолуние в знаке рак в вашем 11 секторе. И в день полнолуния Венера будет делать квадрат к Нептуну. И э, эта обстановка планетарная показывает, что может возникнуть определенный конфликт интересов в этот период. К примеру, вы... Получите какое-то интересное предложение провести время с друзьями в какой-то компании, но кто-то из член вашей семьи будет против. Или вы захотите побыть с семьей, но вам предложат поработать. В целом полнолуние также дает такой момент завершения каких-то планов и целей, и поэтому может быть легкое такое ощущение разочарование, что это все уже прошло и нужно ставить себе новые цели. Но на самом деле очень важно опять-таки совладать с эмоциями в этот период и Опять-таки, нужно находить баланс. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое за то, что досмотрели до конца. И спасибо всем тем, кто смотрел меня в 2020 году. И до встречи в следующем, 2021. Будем с вами на связи. Пока-пока.